Угу. так ну что Никак. наш сегодня зум а, людмила марина по возможности тоже включайтесь мы потому что как бы в таком в разговорном формате это не лекция это не там не вот как-то как то чтобы там вслух прям внимательно я хотела сегодня с вами затронуть две темы первая тема это понятное дело игра которая у нас идет и уже практически заканчивается да, осталось сегодня суббота и воскресенье и нет понедельник четыре дня у нас с вами осталось игры mm -hmm. вот и здесь еще раз хочу Давайте так спрошу, кто кто играет, кто на сегодняшний день делает действия для того, чтобы продвинуться хотя бы на маленький шаг в этой игре? Да, я играю. Надежда, я играю. Ага. Ну, я играю, конечно. Конечно. Ага. Делаю вид, что играю. Ну, пыталась, пыталась, но как-то, я же как, я же такая, на эмоциях сначала начну, а потом, если ну, команды нет, у меня все потребители, и если команда уже как бы там чего-то, и все, и я уже лапки кверху. И ты, да, да, да, и ты с это сникла, ага. Ну, сложно, конечно, потому что с кем не разговариваешь, в связи с обстановкой все боятся... На духи тратится угу. угу. начинать угу. все вот это вот. Хорошо, спасибо, Надежда да, да. Самый Первый вопрос, сколько стоит? и вот, ну, когда цену и как бы, вопрос-то не в том, сколько стоит, а даже на презентацию никак не соберешь людей в плане того, что даже послушать. ну, Потому что цену узнали, посмотрели, и говорят, ой, не, не до духов, Лена, подожди, потом. И вот как-то все. А время-то идет, игра заканчивается. Да-да-да. Хочу поделиться мыслями. Я всегда помню, когда мы приходили в Ламбре 20 лет назад, у нас на Украине, ну, у нас, у них, у всех, у нас, да, значит, была консультант, и я часто эту историю рассказывала, она, Лена, она говорит, мне бабушка во время войны жила, Второй мировой, в Ленинграде, и говорит, Леночка, ты таким прекрасным делом занимаешься, таким ценным, духами, потому что во время войны за флакон духов давали мешок сахара, а за пол мешка муки помаду. Он говорит, как так? И Удивительно, всегда продавалось. Вот, и тут, ну да, я размышляла об этом, думаю. И тут мы с ребенком пошли за сахаром. Мы просто закупали, на, на, мы, мы раз в неделю обычно покупаем все. Вот там много, у меня же семья большая, мы сразу все закупаем, там, uh -huh. такси, з, забитое все. <кх> два мешка, два, два мешка там, картошки, там, ну такое все, Такой таких uh -huh. форматах. Uh -huh. И а, сахар. Ну, у меня родители сахар кушают, но, в принципе, все сахар едят. Ну, это, поехали, сахара нет. Так, а у нас где-то 2-3 мешка в год уходят обычно. Вот, я пошла быстренько, шустренько по всем магазинам, посмотрела там, там, там, ага, где-то что-то есть. Была в шоке, когда узнала, что дают по 5 килограмм. Я такая быстро побежала по всем магазинам, в, магни... в магните нет, там нет. Ага, вижу, там есть. Звоню Данике. Да, а Дима с ночи Ди, Даня, бегом, пошли в две. Надо, надо взять. В общем-то, мы с ним так это, как идти. Мама, а как это? Я говорю, дают в руки 5 килограмм. Он, как это дает? Бесплатно. Говорю, Даня. А-ля 90-е. <смех> <смех> <смех> вот. Короче, мы с ним 4 захода <смех> там купили, там, в общем-то, взяли. Мы с ним, получается, один раз пришли, второй раз пришли, в другом магазине сложили в камеру хранения. Женщина такая, а где сахар взяли? Данька, не скажем. <смех> <смех> в общем то такое. Ну, вот на уровне вроде как хохма-хохма. Короче, мы с ним купили вдвоем 56 килограмм суммарно. Я пришла и посмотрела, девочки, реально, флакон духов стоит мешок сахара. Слушайте, так лучше купить, ну понятно, мы его есть не будем, но для инвестиций обязательно надо, чтобы было как минимум, как минимум, вот-вот, на продажу уже как минимум. То есть реально по стоимости. Ну, я не знаю, конечно, дорого-недорого, мне консультант пришла, первый раз, когда еще мне рассказывала, что продала, да, и а -а -а. тогда только цены поменялись, там что-то курс 4 числа, и я то у меня открыла прайс, и у меня цены съехали, ну, вот одна страница, вторая, и я смотрю флакон духов 5208, я говорю, ну, Таша, ну, так я видела, там Дима скинул прайс, короче, она мне тут же отдает 5208, говорю, на продажу он 7, я так и не пойму, что там это я смотрела. Короче, в итоге приходит Крылок, говорит, ты что, с у нас сошла, ты консультанту продала по цене клиента. Я говорю, да ладно, ты что, мне праздник такую Понимаете, у нас ни у кого ничего, нигде не ёкнуло. <смех> конечно, элитные ароматы, конечно, все. Потом, потом а я же понимаю, что мы купили дешевле-то их, и получается прибыль 1500. А потом понимаю, ну как-то нехорошо. Вроде как консультант. Я сейчас звоню, Наталья так и так, это женщина с Тюмени. Я говорю, вот лишние деньги. Ну да -то что? Я говорю, ну, при, ну возвращаю. О, спасибо, спасибо. Вот. То есть, конечно, это как мы преподнесем. То есть всегда духи, это, я всегда говорю, духи это совершенно ненужный продукт. Совершенно. Это не хлеб, это не соль, это не, не вода. Это вообще ненужный продукт. Вам они зачем? Понимаете, человек начинает доказывать, что ему нужны духи. Вот. А вторая женщина, когда у меня смотрела, я уже тоже рассказывала уже эту историю, что мы такие духи слушали в аэропорту, они 30 тысяч стоят. Говорю, ну 30 это много, но пополам делить это нормально. Она готова купить, но сейчас ждет поступление. То есть, понимаете, все идет от нас. Или мы принимаем, если для меня это дорого, то однозначно, ну ценность. Вот ценность моя. Вот то же самое параллельно скажу для меня, сейчас параллель, сайт. У меня сайт это такие Качели. Понимаю, надо вкладывать, вкладываю, полгода делаю, потом у меня включается жаба, потом у меня переключается еще что-то. Причем это не мое, это семейное. Вот. И, и понимаю, сейчас многие люди, кто-то закрывает сайты, потому что все рушится, да? а кто-то наоборот включает рекламу больше, потому что в связи с тем, что все рушится, кто-то ищет возможности купить. Вот. И поэтому я думаю, у нас когда деньги высвобождаются, я и думаю, так: то ли это три, три двадцатки, реально, то ли один вот этот. Uh -huh, То есть, опять uh -huh. же, проще вроде как дробно да, продать три двадцатки, но это же эксклюзив. В какое-то время это же тоже инвестиция, так как мешок сахара. Вот. Но это вот мысли, мысли, конечно, как посмотреть, как что. Знать, конечно, надо, предупрежден, значит, вооружен, но все равно все зависит от нас, как мы несем. Да. Вот. Спасибо, Тань, за твой спич, абсолютно с тобой согласна. И а, смотрите. Все, что касается сейчас импортного продукта, все, все что касается продукта ну, французского, да, сегодня есть, а завтра я не знаю. И поэтому это тоже один из аргументов, который можно использовать в разговоре с людьми на сегодняшний день. И даже если это завтра будет, я думаю, что будет. То есть ничего такого критичного не случится. Про компанию сейчас я отдельно скажу. Но по какой цене это будет? Вообще непонятно. И может быть, через какое-то время вот эта цена, которая у нас сейчас есть, покажется вообще мечтой по сравнению с тем, что это может быть через какое-то время. Поэтому мы с вами находимся в ситуации, когда мы, мы, мы как бы опираемся на то, что мы знали раньше, но мы не знаем, как, что будет в будущем. И поэтому здесь очень вот правильно, что все зависит от нашего отношения, но попробуйте на вот эту, на чаше весов положить еще и то будущее, которое вообще неизвестно. И может быть, и может быть, это, это как бы одна из последних возможностей, купить французский парфюм за такие деньги. Да. Вот это то, что нужно, это, это мысль, которую тоже надо иметь в голове когда вы разговариваете со своими клиентами, со своими консультантами? А, да. Ну, да, да, говори. Говори, говори, Итак. Я как раз я, я это хотела тоже поделиться уже своим опытом, который у меня был по поводу, да, как я эту линейку ноты преподнесла своим девчонкам. Мы ждали, когда она появится, и, в общем-то, я говорю, вот скоро появится, да, и все-таки я провела, назвала это девичники. мы сейчас это решили, как бы я, я решила, это мы будем делать каждую субботу. И вот те женщины, которые пришли, вот, конечно, долго ждали, что какой-то аромат послушать. Но я хочу сказать, что они не могли купить вот этот большой флакон, для них тоже это дорого было. Казалось. Вот. и Поэтому ждали, когда я проведу вот эту встречу. И на самом деле в восторге были от качества этого аромата. Хотя мы же знаем с вами, что наша коллекция тоже вся роскошная. Да? Но ага. когда эти духи послушали, и вот они тоже были все в восторге, во-первых. Захотелось, конечно, им приобрести, взяли пробники, как я говорила, и познакомились с этим. Тоже это было очень как бы, для них это открытие что вот с таким ароматом, ну как и я, конечно, сама тоже была в восторге, что с таким ароматом мы наконец-то можем работать, можем им пользоваться. И вот, но ну, я хочу сказать, что да, там, когда уже идет, сначала мы послушали ароматы, а потом уже говорили о цене. И вот они взяли пробники, чтобы разносить, и двое из них уже сейчас планируют взять большой флакон. Но когда этого не сложно. Но желание появилось. Вот. И цена тоже, я же говорю, что цена у нас идет, ну я говорю 5-200, не говорю ни не 6-7. Не 5200, как по каталогу. И, в принципе, цена уже начала восприниматься нормально в сравнении с тем, что 50 миллилитров, допустим, там же у нас парфюм, ой, дневные духи, да? Она угу. сейчас тоже 3000 уже стоит. Да. Вот. И здесь как бы вот если сопоставляют, получается не такая уже большая разница, а престиж, а выгодность, то есть в том, что он роскошный парфюм. В принципе, угу. это приняли. приняли угу. Ну, как я и сама тоже, в принципе, вот. То есть мы берем его уже не на один день. Это, это да. Да, да, конечно, да, это Даже далеко не, не на один день. день. Да. Вот, вообще так как-то. Ну я вот думаю, да, вроде как в завершение, не то что, ну да, поддержку тоже, да, все-таки, наверное, почему, говорю, у меня сейчас вот поймалась на мысли, почему я их легко приняла, потому что, наверное, мы все-таки летом участвовали. В mm -hmm. этом, да? Участвовали, знали, ходили в магазин, делали зас заслушивания, тесты и так далее, и так далее. То есть как-то мы ж, ну как, Константин Панч тогда еще интриговал, какая цена должна быть, мы там придумывали, гадали 10, 15, 20, там 5, да? Вот, а на самом деле, конечно, оно когда приходит, но ну, когда мы знаем, какая его цена в магазине, в рознице, ну 12, 15, 25, 27, и то сейчас хочу сказать, не забывайте, что сейчас огромное количество брендов уходит с рынка. Был момент тоже такой, хохма, мы с Димой как-то выехали, я рассказывала, выехали в город, поехали в Лутуаль. Ну, говорю, так, пойдем посмотрим Байреда, посмотрим, его опять не было. Вот. И стоит вот этот охранник, да, давайте ваш куриный кот. Я там сразу, ну, в общем-то, короче, ну, как сказать, была в, в таком в духе, <laughs> не в спокойном. А в магазине пусто, музей, вообще ни одного человека, там же огромная площадь, огромное количество флаконов, и стоят там пять продавщиц, и вот он такой, как охранник. Ну, охранник. Я, в общем-то, с ним это, пообщались, а он же непреклонный, в общем-то, хорошо. Говорю, ладно, нате вам QR код показала, потом, а, а теперь ваш паспорт. Да елки-палки, я рядухи пришла нюхать, какой паспорт, ну в общем-то ладно. Пришла, посмотрела духи, а они, а, Армания смотрела, этого, этого, бала не было. Вот, они тоже 25-27, она вот говорит, конечно, ко мне прибежали, давайте послушаем, я облилась там со злостью, всеми духами там, какие мне там нравятся, они мне сразу в ходу 25% скидку. Далее я а что это 25%? Просто так, вот аромат, который 19, вдруг он стал 14. 50 миллилитров в Армане. И то там дневные духи, там, ну, арфемированные. В общем-то, короче, мы когда выходили, я говорю, хорошо, я подумаю, выходили, я охраннику, конечно, сейчас язвила, говорю, вам еще автоматы в самый раз. А Крылок говорит, ну мы подождем, когда вы обанкротитесь и пойдете на улице продавать духи даром, вот тогда мы и купим. И вот это время пришло практически... Ну, я понимаю, зарадствовать нельзя, конечно, ни в коем случае, но это как, вроде как шутка-шутка, но сейчас огромное количество с рынка уходит, и у нас сейчас действительно есть сейчас шанс еще один. Uh -huh, да. Спасибо, Татья. А, Эльмир, скажи, тебя, до тебя дошли ароматы? Да, дошли, сегодня пойду забирать. А, я забрала, да? да Ладно, хорошо, ясно. Значит, смотрите, девчонки, по-моему, мальчишек у нас нет, да? У нас... Нету, нету. Женский состав. Что касается игры, что касается игры, на данном этапе игра – это инструмент, который позволяет остаться в стонке, который да. позволяет остаться в рабочем процессе. И я уже вам говорила, видео наговаривала. Еще раз повторю. И сейчас не цепляйтесь за результат, используйте это как средство для того, чтобы быть в процессе. Это раз, да, для того, чтобы находиться в рабочем состоянии, потому что если вывалится из рабочего состояния, в него вернуться mm -hmm. очень сложно. То есть на это тоже уходит время, силы и так далее. И Поэтому лучше из рабочего состояния просто не выпадать. Первое. Второе. Это инструмент, который позволяет попробовать все, что только можно попробовать. Все, что хотите. Да? То есть любые эксперименты. Как можно предлагать, кому предлагать. И вот второе, о чем я хотела говорить, это как раз то, что действительно сейчас будет очень серьезно меняться рынок очень серьезно будет меняться рынок, кто-то будет уходить, кто-то закрываться, бренды будут меняться, и даже у Тани вчера был какой-то там шальной звонок, да, люди ищут парфюм в качестве замены в свои магазины, в свои, да, там, на свои точки и так далее, то есть люди находятся в поиске, и сейчас действительно очень такое ну, интересное время, очень интересное время, когда можно расширить и свою клиентскую базу, потому что клиенты будут тоже искать что-то новое, будут искать замену. И будут люди искать заработок, потому что сейчас мы находимся на пороге того, что достаточно большое количество людей остается просто без источников к существованию. Нужны доходы. Люди будут искать то есть, замену своего ассортимента в свои магазины. И, и вот в этот момент есть то есть вы можете выбрать две стратегии. Первое это находиться в шоковом состоянии замереть да, и ничего не делать. И второе вы можете наоборот активизироваться и просто рассказывать вокруг всем, что у вас есть такая возможность в руках. У вас есть на сегодняшний день доступ к французскому европейскому продукту. И на сегодняшний день по доступным ценам, опять-таки, пока, по да. пока да, и по сравнению с тем, что, с тем предложением, которое есть. И неизвестно, как это предложение сохранится, не сохранится, вообще ничего не понятно. Поэтому сейчас идет очень серьезный передел рынка. И именно поэтому Таня вот тут говорила про сайт, да, то есть я сейчас тоже пере, немножко переориентирую свою работу отложила проект по продолжению первых денег второй части, да, потому что на данный момент это не так актуально. А сейчас буду готовить материал, готовить информацию для того, чтобы предлагать ее сетевикам, поскольку сетевые компании тоже будут будет, будет ну, перетряхивать, что называется. То есть есть компании, которые работали с продуктом украинским. Соответственно, здесь уже как-то все понятно, да, есть компании с иностранные, которые тоже будут испытывать какие-то сложности, поэтому сейчас будет очень серьезный передел рынка. Если вы в этот момент находитесь в рабочем состоянии и у вас есть что предложить, если вы готовились к этому моменту, то, соответственно, есть возможность очень хорошо расширить свой бизнес. Что касается нашей компании, хочу сразу снять Только все вопросы. Да, да. да ждем. Кто-то что-то хотел спросить? Про компанию. Ты как раз там говоришь? <свят> а, да. Что касается нашей компании. Девочки, Ламбре работала, работает и будет работать. Yes. Несмотря несмотря ни на что, могут что-то будет меняться, естественно, как раньше вряд ли будет. да Но в любом случае компания будет работать. Вот, по опыту, даже по опыту 15-го, 16-го, 17 годов войны на Украине в Донбассе, они работали, они работали, они собирались, они держали вот этот дух во время там снаряды рвутся, сейчас вот тоже смотрю, там просто грохочет каждый день у них, ну вот я просто сейчас, мои там, мои, там родные и близкие они просто собирались, там, ракета летит, ответка или прилет, или что, они, они с духами собираются и работали. Не так, конечно, как было, но не были. Вот Нина Хулина, вот они в Донецке, они работали. Но, а, сейчас, конечно, во-первых, нашу ситуацию сложно сравнить с тем, что было в Донецке. Да? То есть у них это вообще, конечно, очень серьезная ситуация. То есть мы, слава богу, не в этой ситуации. А, с другой стороны, этот а, кризис а, нельзя сравнить с тем, что было в четырнадцатом или там восьмом и так далее, это все гораздо серьезнее, это скорее всего начало 90-х, вот скорее всего ближе к этому состоянию, когда идет вообще полный слом системы, вот, и а, поэтому это, это время очень серьезных возможностей очень больших возможностей и здесь важно это понимать и важно находиться в состоянии человека который готов эти возможности реализовывать вот это это, это внутреннее состояние нужно у себя соответствующее создание вот поэтому будем работать Будем работать на будущее. И сейчас очень такой важный важно создать у себя настрой. Настрой, когда мы с вами концентрируемся и сосредотачиваемся не на семинутных каких-то результатах, и там, ну, то есть не на текущем. Мы, нам с вами важно сейчас смотреть в будущее вперед И все, что мы сейчас будем делать, это будет работа на будущее. Относитесь к этому вот так. то есть Сейчас важно делать действия и создавать все, что вы в силах, в состоянии создавать и привлекать, и рассказывать и так далее. Понимая, что основные выгоды, основные бонусы вы получите не сегодня и даже не завтра, а чуть попозже. Сейчас такое время. Да, да, да, я думаю, знаешь, Гульнас, даже сам факт, оставаться на коне сегодня, это будет, это дорогого стоит. Люди будут приходить да. и говорить, как у тебя получается. Не рушится, а ты на коне. Да потому что. Да. Гульнас, вот. а в связи с этим, поставки, да. мы можем надеяться на то, что я привлекаю, допустим, людей вот сейчас и к себе, в свою команду, внимание на то, что, на то, что парфюм у меня есть, он всегда будет. Да. Как с поставками будет? С поставками на сегодняшний день проблем нет. Тебе же сказала Гульна, что как работала, так работает, поставками, и будет работать. Вот, да, друзья хорошо. мои, с поставками на Самый большой вопрос. С поставками проблем нет. У нас э, граница не закрыта, у нас э, продукция, то есть товар можно перемещать, то есть с этим проблем нет на сегодняшний день. Ну, надеюсь, нас, а там поставки идут напрямую э, из Польши к нам или из Франции? Да. Нет, из нет, Польши. они идут из Польши. Ну, это от Петра, понятно. От Петра, да. Соответственно, проблем с поставками нет. На сегодняшний день на складах в Москве у нас запас как минимум на два месяца товара. Поэтому у нас и здесь есть запасы, и с поставками проблем нет. Поэтому за это не переживайте. Парфюмерная подушка у нас хорошая, да? Да, да, Но ну, мы вовремя просто успели получить достаточно большую поставку, как раз вот перед э, праздниками, ну вы, вы сами знаете, вы были свидетелями а -а -а. этой истории, когда мы долго-долго ждали ноутс, вот, так что товар у нас есть, у нас есть что продавать, Хорошо. И, и у нас нет на сегодняшний день проблем с тем, чтобы привести. Как раз, говорилось, как раз вот я вчера, вчера пересмотрела... Фильм. фильм как раз о производстве парфюмерии. Сейчас рекомендовала тоже Ксении пересмотреть, потому что, вот кажется, мы его знаем, да, Вы уже каждое слово там слышала. Но я его с таким восторгом пересмотрела, этот фильм, что да, производится во Франции, что это вот поставка быстро. Там все эти вот упаковка наших флаконов. И прям захотела даже пригласить. Ну, своих консультантов на повторный просмотр этого фильма. Что за качество у нас? Вот Какие на самом деле этот парфюм? Ну, потому что, почему вы сейчас опять сказали, из Польши нам идет поставка? Что производство в Франции. То есть ну, будут да, вот да. эти вот упаковки, да, реально, что это все там производится. И вот но ну, то, что с Польшей отношения там, ну, я думаю, что ты сказала все хорошо. Значит, будут поставки, мы можем спокойно дальше продолжать работать. Да, да. Можем совершенно спокойно продолжать дальше работать привлекать клиентов, рассказывать, приглашать в команду и так далее, потому что мы, мы работаем. Все понятно, понятно. Вот, да, и работаем с прицелом на будущее. Мы сейчас с вами работаем, как и все, собственно говоря, то есть в такие моменты, в такие периоды важно остаться на рынке это раз задача минимум да то есть сохранить свою работоспособность задача номер два расшириться за счет того что будет меняться вокруг ситуация и создать фундамент который сработает фундамент не сработает а задать какой-то вот основу Собием. которая Собием. расцветет в полной мере когда ситуация уже стабилизируется. Вот. То есть вот... И, девочки, вот я хочу слово взять. Давай, Мария, бери, конечно. Здравствуйте. В одном компьютере зашла, ничего вас не слышу. Пришлось вот хорошо с собой этот планшетник. Так вот теперь я хочу рассказать про Рио. Давай. У меня вот было пять флаконов, девочки, я все их продала. Ну да, шикарный. Вот. И <с rubbing> я хочу <tears kalorate> это рассказать. Короче говоря, у меня одна девочка, она, оказывается, пользуется вот этим флер наркотик и она прям вообще в восторге. И они мне заказали пробники, и говорят, ну, посмотрим какие. Вот я а -а -а. уже давно пользуюсь, типа того, что я говорю, ну, ты за сколько покупала, где, чего, Н -н непонятно ведь чем ты пользуешься. Если Конечно. они как-то они говорят, но я тоже просто нашла везде, сколько этот балл стоит, сколько это, им всем подбрасывала. Когда мне говорят, ой, что такие дорогие, я говорю, а вы посмотрите, в магазине сколько они стоят. Да, да, я говорю, так уж, ну у нас вообще дешево еще. Ну, да. И она, и сегодня, они взяли в субботу, и вот она сегодня звонит, и говорит, Марина, как ей понравился наш аромат. Сказала, что он даже... Очень похож, очень похож. Да, я говорю, сказала, он не похож. Наверное, и... наверное, даже переплюнул оригинал, потому что концентрация больше. Да, наверное. да. И она говорит, и насколько говорит, я так понимаю, что он, наверное, будет намного устойчивее и стойкий, чем у нее. Да, и так сейчас, так. и еще флакон она мне, вот сейчас последний, пятый флакон ей отбила. Ага. Вот так. И, а я, и я говорю... А? Молчу, молчу, не могу молчать. Нет. Это, а я-то хочу сказать, мне-то понравился Амальфе, и я ага. 10 флаконов Амальфии. вот, девочки, представляете, я ни одного флакона еще, ну, кроме себя, не продала. А Рио мне не понравился, если честно. И поэтому думаю, я Рио не буду заказывать. А тебе заказали Рио, наоборот. Рио разобрали, сейчас вот делаю заказ, еще Рио заказываю, а этот... Ну, и опять сегодня клиентка, вот тоже хочу прийти, она говорит, просто клиентка, не, не консультант, она говорит, я уже столько времени пользуюсь, неужели поставок не будут? Я говорю, куда мы денемся? Будут? Будут? Да. Я говорю, такой шлейф на них, вот от наших вот родных духов не было такого шлейфа. Вот три дня вещи пахнут настолько, как будто только нанес. Да, да, да, Такие да. стойкие, прям вообще, настолько красиво открывается. Слышу, вчера у меня гима. Ну, Таня, я не знаю, я Рио не поняла. Я... Но Он я... просто не мой. Я люблю более Риу... сладковатые я ароматы, просто... он мой... просто не мой. Рио, я наоборот. не говорю, что он плохой, Мария, но и кто смотрит, кто смотрит, нравится. Марина, ты говоришь, да. что, что Рио – это же у нас бал, а Нет. Мальфи – это Почему? наоборот. Рио – это наркотик. Рио. Нет, Рио наркотик. Рио наркотик. Ну, мне не важно, они мне оба понравились, потому что я это для себя просто. Не, Марина, но я свежий это... ароматы не люблю, он больше, более свежецветочный аромат. Вот ага, видишь, о а моем понимание, а Мальфи, он не сладкий, понимаешь? Вот наоборот, Рио немножко сладче, тот немножко припыленный. Ну, вот как каждому своему. Да, вот, у раз, нас разные. разные. Они разные, да, вот. и это здорово. Можно я совет дам Марине? Да? Марине совет, можно дать? Привет, да. Привет, Марин. А мне тоже такие же ощущения были, то есть Рио как бы не моё, что-то в конце мешало, и я попробовала просто смиксовать, вот так вот получилось. Попробуй. Нет, смиксовать я просто еще не успела смиксовать. Но а -а -а. я хочу сказать, мне что последние ноты, последние ноты, вот через сутки, мне очень понравились в Рио. Да, через сутки. Да, да, да. Но начало, начало, вот оно меня напрягает. Но я же писала, девочки, я когда их получила, я была вот в каком-то таком, ну, знаете, не это, не как сейчас даже выбью просто прибежала и нанесла, и вот это отторжение, видать, моего состояния, что я не в форме, у меня вот было, вот вообще они так меня напрягали, эти ароматы, потом Амальфи, я вчера уже была тут, при, как говорится, при параде, его посмотрела, ага, он уже мне как-то зашел ближе, а вот Рио просто вот даже в домашних условиях просто брызнул на руку. Ходила, Иринка говорит, мама, он такой яркий. Она говорит, я вообще вот слышу его, говорит, уже это полдня. А на следующий день я смотрела на руку. Я говорю, мыться не буду специально, думаю, чтобы посмотреть, что будет на следующий день. Но девочки, вот на следующий день мне очень вот конечные ноты очень понравились. Там какие-то ноты просматриваются даже табака, такие какие-то настолько потрясающие ноты. Ну только, ну как, видишь? но ну. аромат шикарнейший, шикарнейший. И конечно. все, кто не смотрит ароматы, все говорят, вот это не те ароматы, которые в нашей коллекции, не те. Вот все, вот все. Я не знаю, даже вот просто клиенты, которые там давно, консультанты. Не то, что не те, а то, что они выше по статусу, согласись. Да, по статусу, Но... да. Вот в том смысле, потому что про наши ароматы, которые сейчас, вот многие говорят, ну они как-то похожи все, похожи. А эти сказали, они не похожи, не похожи на вот mm -hmm. на те ароматы, которые в коллекции. Я же тебе говорю, это совершенно другая атмосфера. Атмосфера, вот, ми, ми, не знаю, самых богатых людей, на мире, особенно Рио. Это вот, но вот это хорошо, что они не похожи. Конечно. Это хорошо, конечно. Это конечно, хорошо. хорошо. Это же что, Вот. Угу. Обязательно угу. смиксую. Эльмира, обязательно попробую. Хорошо. Мне больше так нравится. У нас все-таки мужские будут, да? Они планируются, но когда будет неизвестно, но все равно будут, да? Планируется, да, в принципе, подобрана следующая пара, и по времени, понятно, что сейчас никто ничего сказать не может, но вторую, дальше будем делать вторую пару, да. Ты не озвучиваешь, кто там? кто там? А хотите знать? Конечно, да. Ой, очень, очень хотим. Будет Бакара 540, и будет Авентус от... Крида. А Вентус от крида мужской, считается. А 40 женский, что ли? Они все идут. Э, не не сэр. Сэр? Да. Вот ты просто сказала, что там следующие мужские, поэтому я спрашиваю. Ну, вот авентус он позиционируется как мужской, поэтому, но, но мне нравится подобного рода ароматы, поскольку я услышала и э, мне очень нравится, то есть я бы и сама его носила. Я люблю угу. такие ароматы, такие Хорошо. с, с холодкой, холодной мужской ноткой. Ну да, вот. а с, металли... ну, металлический, бакара, она... с металлическим стержнем, да, таким? Ну да, да, да, а вот бокара, он... она ну, со сладостью уже, да. Ну, то есть тоже такой неоднозначный аромат, на сегодняшний день тоже один из самых популярных. Вот. То есть следующая пара вот такая вот будет. Хорошо. А название еще тоже не придумали, да? Нет, название еще будем придумывать. Хорошо. Это, это нас еще ждет. Отлично. Ну, то есть, в все равно будет, да, как Палыч сказал, места, места на карте, да? да. да, да, да, вот да точка да, да. на карте. Да, да, да, да, да. Какой-нибудь какой Эльбрус или Марианская впадина. Ну, может быть, может быть, Тань, да, дойдем до названия, соответственно, предлагая варианты океанов и марианцев. Я пар. почему океан? Потому что действительно, это глубина вот просто вот недосягаемая не, не на этих ароматах вообще. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Так, ну что, все высказали, кто хотел поделиться, кто, у кого что, как говорится, было что излить, мне сегодня Ксения так рассказала. Классно, насколько ей понравились ароматы. Да, Что-то да, да. <смех> Отлично. Сколько да? флаконов она заказала? <смех> В планах Рио. Uh, первый на очереди, потому что ее салон называется Рио. У нее с салон парикмахерская. Обалдеть. Это, это, за... это <смех> просто чудо. Я же говорю, как будто ждали, <смех> что парикмахерская называется Рио. И духи Рио. Она, она может выставлять этот аромат как символ парикмахерской, продавать его. Ксения, молодец, не выдержала, давай, мы тебя ждем. Там еще, знаете что, мне настолько нравится, сейчас тут смотрю, Гугульна, вспомнишь, как ты с тобой делилась, вот пюрсанс ароматы, которые слепые делают. Я наблюдаю за ними, как они позиционируют, настолько трепетно, там вот такие красивые, вот сейчас они тоже выкладывают, вот флакон, в принципе, один в один наш, да. Вот эти пробники, настолько это красиво, это настолько, знаете, возвышенно. Вот действительно, в таком формате какой-то маленький такой пьедестальчик, да, там с каким-то, вот прям, мне кажется, можно даже какую-то такую мини-витринку, мини что ли, вообще мини такую, сделать вот в отдельном, с подсветкой, потому что реально ароматы потрясающие. Чисто как, знаете, как, как в музее экспонат, да, клиент заходит, а что это, чтобы да, это да, было вот да, так бросалось. Ну, да. а что, ну, а блохи это <связь> И пошло. Да. То есть настолько крепенно, настолько красиво. Да. Ну, видишь, Ксень, мы тебе сколько идей накидали. <связь> так, спасибо, я просто <связь> немножко сегодня не готова, но... Ароматы очень понравились. Было ощущение, когда вот я нанесла аромат Рио, и с ним проходила несколько дней практически, потому что я даже ночью просыпалась, у меня было такое ощущение, что я в сказке. И эта сказка не заканчивается, засыпаешь, и он, он действительно другого качества. И вот сказали и про витринку, и про все остальное. То есть до этого аромата моему салону еще надо расти, то есть расти, развиваться, потому что ну, качество очень высокая Планка очень высокая для того, чтобы чтобы это было, как сказать, ну, красиво, для того, чтобы это было лаконично, вот, так что надо, конечно, расти, я в восторге. Главное, начать, начать надо, сейчас такое смешение всех понятий, ценностей, поэтому просто делай. Я тоже решила, думаю, очень хорошее время, сейчас, может быть, рядом, которые сетевые компании чуть-чуть куда-то уйдут, а мы будем расти, то есть я тоже на это рассчитываю, в перспективе, да, что будет рост, что надо будет э, к этому росту быть готовым и сейчас все правильные шаги сделать, то есть рынок захватить людей, э, приучить, ну, по крайней мере, дать им возможность через нас пользоваться этим новым качеством. Вот. Mm -hmm. и, самим, и самим, конечно, тоже, ну я в отношении себя, думаю, для, для меня, конечно, придется тоже расти, потому что э, иначе никак, э, я когда уходила из ломбре, это вот мой салон, это был мой результат того, что я в ломбре достигла, только я ушла в другую совершенно область, и 10 лет это все стояло, а сейчас хоть, дальше, чтобы развиваться, конечно, для того, чтобы дотянуться, как компания шагнула вперед за эти 10 лет, это надо снова собраться быстренько и быстренько все делать. Спасибо. Ну, видишь, как, видишь, как хорошо. Компания как мотиватор двигаться вперед, расти, развиваться и выходить на совершенно другой уровень. Так что... Ну и самые простые шаги – это купить два флакона одинаковых. еще Один для себя, второй на продажу, как обычно. Да. И вот, Ксения, ты сказала, да, быть готовым. И здесь хочу немножко переместить акцент. Зависит от того, насколько мы сами будем активны, насколько мы сами будем совершать действия. То есть не просто сидеть и ждать, когда кто-то там к нам придет. Если просто сидеть и ждать, то можно и не дождаться. И это касается сейчас абсолютно всех. Поэтому абсолютно все выберут какую-то стратегию, либо сидеть и ждать, что там будет дальше, либо предпринимать активные действия. Я вам предлагаю переключать себя в активные действия, в активную работу. Предлагать то, что у нас есть, и создавать и клиентскую базу, и создавать базу партнеров. И вот этот период, я уже вам об этом говорила, но еще раз повторюсь, с новыми людьми это время прожить значительно легче, потому что новые люди – сравнивают с чем-то другим, а не с тем, что у нас было. Вот. И поэтому с новыми людьми гораздо проще в этом смысле работать. Они, то есть, у них нет вот этой вот системы координат, в которой они находятся, если мы говорим про, вот наши, про, про наши цены, в частности, да, Поэтому новые люди вас будут в этом смысле выручать. Выходите на новых людей и рассказывайте как можно большему количеству людей, какие возможности у вас есть. У вас есть французский парфюм, у вас есть косметика, у вас есть возможность заработать. И это нужно сейчас транслировать. Гульнас, ну хочу тоже немножечко добавить. Знаешь, как бы мы не акцентировались на новых людей, на старых людей, Пока в каждой голове не переключится тумблер, что это нормальная цена, вот тот стопор основной. Как да, я да, буду да, продавать, да. он дорогой. Да, ну какой он дорогой, это ненужный продукт, пойми. Когда мы будем относиться к тому, что неважно, купит этот клиент или нет, ну поф пофиг, грубо говоря, он uh -huh. будет продаваться. А когда мы цепляемся за каждый, ой, скидочку тебе, да какую скидочку, блин, он стоит 27 тысяч. Это продукт uh -huh. совершенно ненужный. Да, кто-то покупает сахар, а кто-то покупает и сахар и духи. Рекрулов, у нас и сахар есть, и соль есть. Будем меняться спичками, и духов много. Пойдем менять духи на муку. <сíck> <сíck> Поэтому только вот в нас самих этот тумблер сидит. Абсолютно согласна. То есть все начинается с нашей головы. И уже от того, что в нашей голове, от этого начинается, то есть от этого зависит, что мы с вами делаем. Либо делаем, либо не делаем. Все в нашей голове. Поэтому, если хотите сейчас двигаться дальше, соответственно, нужно поработать со своим отношением, со, своим, со, своим, со своей позицией. Кто еще что готов добавить? У кого есть что сказать? Можно я добавлю тогда по поводу цен? Да. Далее. А вот. Что хочу сказать? Я не понимаю, почему можно сейчас думать, что у нас это дорого. Я вообще не понимаю. Но зайдите, посмотрите, сколько стоит сейчас в Литуале для сравнения просто. И, mm -hmm. и тут уже и думать не надо будет. У меня, младшие дочки подарили давно-давно сертификат. Сходите, это зеленое яблоко. Ей все было некогда. Ну, и что она сходила на днях? Тысяча рублей на сертификате было. На румяной ее любимые, которые стоили 2500 рублей, они сейчас стоят 9500 рублей. Сколько? Естественно, 9500 рублей. 9,5. Да. <смех> ну, она, конечно, ушла с этим сертификатом, вот и все. <смех> вот. А вчера подходит, это приходит, бабуля мне звонит, вы будете у себя, я говорю, да, прихожу". через пять минут прихожу. Человек пришел закупиться, ну, один флакончик, взяла три флакона, и еще для пробы вот эти Амальфис рио Ну, понятно, по какой цене я <смех> не буду озвучивать, подороже. Ну, вот. да, 10-12, нормальная цена, правильно? Да. Классно. Ну, вот и, О, классно. Да, да, да, да. она пришла и просто хотела ангел взять. Взяла и маженуар, взяла, и ну, в смысле, 25-й и 28-й аромат запаслась. Я говорю, вас кто-то предупредил, что ли? Она говорит, нет. Ну, вообще, просто хотела у меня дочка заказать, говорит, где-то через сайт в Казани. Ну, там, правда, 13 тысяч стоит. Я говорю, ну, да, и еще неизвестно, говорю, что вам пришлет. Кстати, Казань, не знаю, там, кто хотел ей прислать за 13 тысяч. Вот. Вот, и она говорит, это. я говорю, да, у нас вы можете воочию попробовать. Она, да, вот, человек совершенно не хотел. Ну, с одним флаконом пришла, увидела mm -hmm. на витрине, что 11, и собрадовалась, и вот три флакона. То есть это у нас на самом деле в голове. И mm -hmm. надо смотреть, сколько сейчас в, лет... этих... в бутиках цены какие. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Можно успокоиться, мы сейчас на коне. Да. Кстати, Решату говорю, так, я тебе буду по курсу потом продавать по 150. Ты что, заказываешь, заказываешь. В общем, так, по ценам. Спасибо. Нужно радоваться, что у нас цены пока нормальные, не такие уж и дорогие. Абсолютно. Ну, Да, да, все познается в сравнении. Поэтому, да. Да. Да, да. Поэтому, если кто-то испытывает какие-то сложности с восприятием цен, прогуляйтесь в парфюмерный магазин. И пока не Пока не закрыли, не и закрыли и еще проверьте качество, какое там качество. И угу. все. А там да. всякая сборная солянка. Там вот вообще там есть Это и хлам. просто, и... просто ужас. Да. Угу. Угу. Хорошо. Спасибо, Эльмир, за комментарий. Классно, классно, да. Так что, друзья мои, спасибо вам большое за встречу. Поделились своими впечатлениями, своими, как говорится, что, кто что увидел и кто с чем работает. Вот. И самое главное, поделились рабочим таким настроем. Энергия, Поэтому... обменялись. Энергия. обменялись. Обменялись, да-да-да, Так что а есть сама... во что вкладывать сейчас, хочу сказать. Кто боится куда вкладывать, в духи наши. Вот Можно вложить духи, да, духи, кстати, а, да. со временем только дорожают, да. при правильном хранении. <смех> Поэтому а, работаем, а, если вдруг, а, я сейчас больше буду говорить для тех, кто будет смотреть записи, если вдруг кого-то застопорило, кто-то вдруг стал в каком-то состоянии, остановился, находится в состоянии, застыл, что называется, скорее давайте... Отстывайте, скорее начинайте двигаться, потому что это время возможностей тоже будет не всегда, не всегда. Поэтому используйте это время как хорошую возможность. Да. Все, на этом на сегодня встречу заканчиваем. Пойдем работать, пойдем работать как говорится, нести людям прекрасное. В завершении тоже хочу сказать последнее. У Людмилы в клиентском чате у тебя, или в партнерском это было, да, там кто-то написал, Людмила написала информацию по новым ароматам, а кто-то написал, сейчас не, не до духов. Вот. И я ответила, что вот вам, моя дорогая, как раз капелька до духов и не помешает. Потому что аромат — это то, что сохраняет наш позитивный настрой, это то, что сохраняет наше, как говорится, желание жить. И ароматы как раз помогают это состояние создавать. Поэтому если кто-то в это впал, то им капелька духов обязательно прямо нужна. Просто под... как врач нужно прописать. Прописать, да. Тем да. более эти ароматы, они как нельзя лучше просто жизнеутверждающие. Один и второй. Там прям вот, вот сила такая прям жизненная вообще. Да, да, да. Буду благодарна, если напишите пару слов в нашем командном чате по поводу нашей встречи. Запись выложим и встречаемся в понедельник на прямом эфире. Если вдруг Инстаграм отключат, а есть такие, есть как бы такая вероятность. Вот, соответственно, будем встречаться в командном чате в Телеграм. Этот вариант мы с вами уже опробовали. У нас Телеграм пока не трогает, да? Ну, пока вроде работает. А че, он чей? Он же все равно европейский, нет? Ну, пока не трогают, скажем так, пока, ну, пока Телеграм не касаются, да, там просто это связано с политикой Фейсбука, поскольку, ну, да, скажем, да. тот же Фейсбук да. может зацепить, да. вот. по, по этому поводу тоже каких-то сильных эмоций испытывать не надо, это все временно, вот, все временно, все, что сейчас происходит, это все временно. Все, в, в, в, рано или поздно все равно все в каком-то виде восстановится. В конце концов пойдем работать ВКонтакте. Ничего страшного. ВКонтакте, то, ВКонтакте тоже уютно. А мы, не, при, а мы не прекращали там молодцы, работать. Молодцы, молодцы. Да. Молодцы. Кстати. молодцы. Те, кто не прекращал, тот большой молодец. Вся площадка ВКонтакте в вашем распоряжении. Используйте. Все. На этом точно все. Всем Всем спасибо. Отличного настроения. Mm -hmm. Всем э, новых клиентов, новых партнеров, новых mm -hmm. э, все равно новых достижений, новых результатов. Движемся, работаем и работаем с прицелом на будущее. Mm -hmm. Всем пока. Хорошо. Спасибо. Девочки, спасибо. спасибо. спасибо. Дня. Всем спасибо. Пока.